Начинайте, запись идет. Все говорят, что в эти тихие и мрачные леса лучше не ходить, да и проезжая мимо, не останавливаться, потому что там, там обитает он, тонкий человек. У него нет глаз, нет рта, у него нет лица. От его тихого молчания кружится голова, а его вытянутые руки пугают. Он стоит бездвижно и проникает в твое сознание. Заставляя тебя думать и видеть по-другому. Он меняет тебя. По ночам он выходит из леса и ходит по домам. Если он тебя заметил, он придет за тобой. Ты не должен спать один. А если ты окажешься в его лесу, у тебя нет шансов. А что будет, если ты окажешься в его лесу? Тебя больше не будет. Привет, я Энни Мэджик и это моя постоянная рубрика Если вы набираете очень много лайков, то я снимаю следующий выпуск Так что обязательно пишите в комментариях, про кого вы хотите узнать правдивую историю Кажется, мы тут... Не одни ребята Многие боятся мистических персонажей, потому что верят в то, что они существуют в реальности Но это далеко не так Для начала подумайте сами, может ли рисунок, который нарисовал один-единственный человек Вдруг ожить и начать вредить другим людям в совершенно другом месте? мистика уже начинается. Пока что в истории такого еще не было, просто люди очень любят бояться, но давайте по порядку. Я всегда, прежде чем рассказать что-то вам, ищу очень много информации в интернете, изучаю ее и анализирую и стараюсь основываться на реальных фактах, а не на вымыслах. Как-то раз я вам рассказывала, что на компьютере я пользуюсь браузером Opera. Так вот теперь и в телефоне у меня тоже Opera, только Touch. Это новый, очень крутой браузер, который вышел совсем недавно и пока что он самый быстрый из всех, которые мне попадались. И именно он сегодня будет нам помогать с вами, разбираться в запутанной легенде про Слендермена. И я заранее уверена, что вам он тоже понравится. Так что ставьте ролик на паузу. Скачивайте Opera Touch по моей ссылке в описании на свой смартфон, а потом возвращайтесь и пишите в комментарии к видео скачал. И самым первым скачавшим я передам привет в ролике, а некоторых покажу где-то вот тут. Все как бы наслышаны про Слендера, но мало людей знают, кто он такой Так что давайте воспользуемся быстрым поиском и узнаем Запускаю браузер и сразу же могу искать, что мне нужно Можно начать вводить текст, считать QR или штрих-код или просто искать голосом и вот что мы видим. Тонкий человек, кстати, от английского Слендер тонкий, амен человек, Слендермен, Слендер slender, тощий, высокий, стройный человек, Marble Hornets это оператор, это персонаж, созданный участником интернет-форума Something Awful в 2009 году. И звали автора Виктор Серджер, но это, конечно же, псевдонима, на самом деле Эрик Кнуцен. И вот как был придуман Слендер, с какого героя он списал, срисовал своего персонажа, из какого фильма и какого года, я вам расскажу чуть позже, потому что что это реально очень интересная информация, и вообще мало кто об этом знает. Но его герой, Слендермен, приобрел очень большую популярность. Несмотря на то, что он появился в 2009 году, про него и сейчас пишут рассказы, фанфики, рисуют фанарты, делают косплеи Он стал персонажем компьютерных и мобильных игр, а еще снимают ролики и продают всякие Слендер штуки и так далее. А вы думали, что это реально существующий монстр, как в иностранных видеороликах? Он говорит, бежим, бежим, бежим Вы же понимаете, что все это фейки Но во всех нас есть надежда, что он хотя бы из реально случившейся истории, да? Но давайте не будем спешить и узнаем про Слендермена поподробнее Кстати, еще одна очень крутая штука в Opera Touch Это то, что управлять можно при помощи всего лишь одной руки. Я так сказала, как будто у нас с вами у большинства людей всего лишь одна рука, а не как у Слендермана миллион щупальцев Но это на самом деле реально удобно Кнопка быстрого действия всегда вот тут на экране Можно сразу же открыть быстрый поиск, нажимаешь и появляются все нужные кнопочки навигации А если сдвинуть вверх, будут недавние вкладки Итак, так Слендерман выглядит как очень даже, я бы сказала, слишком высокий мужчина С неестественно длинными, сгибающимися произвольным образом конечностями А иногда черными гибкими щупальцами, растущими прямо из из спины. И одна из самых ярких его черт – абсолютная безликость. Нет, лица. Он носит черный похоронный костюм с белой рубашкой. Слендермен похищает людей, чаще всего детей, и их никогда больше не находят. И информации о том, откуда он произошел, кем он был раньше или он таким родился, и зачем он похищает этих людей и несчастных детей, нигде нет. И, скорее всего, даже сам автор не знает об этом. То есть все рассказы, истории, фанфики, комиксы и так далее о Слендере не являются официальной теорией, так как официальной теорией Просто нет! Итак, исходя из изначальной легенды, которую придумал автор, официальных игр и веб-сериала Marble Hornets Я думаю, любители мистики точно знают, что это такое Слендермен очень крутой телепат Он умеет стирать, редактировать человеческую память Манипулировать людьми, проникая в их сознание Похищенные Слендерменом дети за несколько дней начинают видеть кошмары с ним Слендермен чувствует, когда о нем говорят или думают И пытается найти и забрать этих людей Блин, а я целое видео про него снимаю Ну ладно, это же выдуманный персонаж А также он умеет на электронные фото и видеоустройства при его приближении в них начинаются сильные помехи он может телепортироваться удлинять свое тело руки изменять их количество и даже превращать в щупальца нередко его появление сопровождается густыми туманами обычно слендермен скромно стоит вдалеке иногда со склоненной на бок головой и не предпринимает никаких действий он почти нигде не описывается бегущим да и ходит он довольно редко потому что передвигается при помощи телепортации так что при попытке словить кого-либо он использует руки щупальца и вводит жертву в ступор с помощью гипноза. А еще есть такая информация, что по ночам Слендер стучит и подглядывает в окна. Неважно на каком этаже вы живете. Я вот, например, на втором и сейчас у меня полночь. Но ну, я же говорю, он выдуманный персонаж. А Обитает Слендерман и ловит своих жертв чаще всего все-таки в лесах Там он маскируется под деревья и заброшенные здания И нападает на одиноких людей, которые после исчезают навсегда Смотрите, это одна из двух самых главных фотографий со Слендером, считающихся реальными Кстати, на маленьком экране вам, скорее всего, будет не очень хорошо видно Поэтому я прямо сейчас перенесу фотку из Opera Touch на телефоне на экран моего компьютера Мой флоу и вуаля, эта фоточка у нас уже в большом размере Это очень круто, что Opera Touch на смартфоне так синхронизируется с браузером Opera на моем компьютере А для этого мне нужно было всего лишь совершить парочку несложных действий И это заняло буквально несколько секунд Смотрю сайт на смартфоне, а продолжаю на компьютере и наоборот. А еще можно легко пересылать страницы между браузерами. Для меня лично это нереально удобно, что браузеры так дружат, и я могу делать вот так. Я могу добавлять изображения, ссылки, видео, заметки, все что угодно к себе во флоу, и они тут же появляются на компьютере. И наоборот. А теперь вернемся к этим двум фоткам. Откуда они взялись? Тонкий человек был придуман в результате конкурса Create Paranormal Images, проведенного на форуме Something Awful в июне 2009 года. Для тех, кто еще не очень хорошо знает английский, вот здесь перевод этих названий. Участникам нужно было добавлять с помощью графического редактора на самые обыкновенные фотографии какие-нибудь жуткие, мистические, пугающие детали. Кстати, интересный конкурс. Можно такой провести у меня в группе. Может быть, вы придумаете еще какого-нибудь жуткого персонажа, который станет таким же популярным, как Слендермен. И вот 10 июня человек под ником Виктор Серджер, согласно титрам игры Слендер The Arrival, его настоящее имя Эрик Кнутсон, как я говорила раньше, он в рамках конкурса опубликовал на форуме два черно-белых фотомонтажа с изображением вымышленного персонажа, который преследует группу детей и назвал его Тонкий Человек, на английском Слендермен и сопроводил эти фотографии вот таким вот текстом. «Мы не хотели идти, не хотели убивать, но его упорное молчание и вытянутые руки одновременно пугали и успокаивали нас». 1983 год. Фотограф неизвестен, считается погибшим. Подпись. Одна из двух фотографий уцелевших при пожаре городской библиотеки Стирлинга. Примечательной датой – днем исчезновения 14 детей и объектом, получившим название «Тонкий человек». Официальные лица объясняют искаженные пропорции дефектами пленки. Пожар в библиотеке произошел неделю спустя. Сами фотографии конфискованы как вещественные доказательства. 1986 год фотограф мэри томас пропала без вести 13 июня 1986 если кто-то еще не понял то эти фотографии официально подтвержденный фотошоп а тексты и описание к этим фотографиям это выдумки фантазии автора не подтвержденные никакими реальными фактами и вот теперь когда ты узнаешь такую шокирующую новость самое время воспользоваться мессенджером в опера тач я могу вот так взять и прямо сейчас отправить эту информацию кому-то из друзей или поделиться своим открытием в соцсети то же самое, в принципе, я могу сделать и в браузере с компьютера Сам автор Слендермана Виктор подчеркивал, что образ тонкого человека полностью выдуман им И сейчас мы подходим к самому вкусненькому в этой истории Он отмечал, что использовал для своих фотомонтажей, внимание, образ высокого человека из серии фильмов ужасов «Фантазм» 1979 года. Отрицать их схожесть будет просто безумием. Верзила из серии старых фильмов «Фантазм» был гробовщиком и ходил в костюме гробовщика, как и Слендермен. Высокий человек был практически немым персонажем, Слендер тоже не разговаривает. По фильму Верзила был очень силен и владел телекинезом, а Слендер – телепат. По мне, один в один. Просто Виктор его больше растянул и решил не рисовать ему лицо. Но сам он этого тоже не стеснялся и говорил об этом прямо так вот его фотки на этом конкурсе произвели просто сумасшедший фурор и как любой другой бы человек он решил продолжить эту тему он сделал еще фото добавил туда полицейский отчет и даже несколько детских рисунков Ну и как обычно это бывает, люди на этом форуме подхватили что-то интересненькое Стали делать свои монтажи, рассказывать свои вымышленные истории И тема вырвалась из-за пределов форума в интернет И вот тогда Слендермен просто взорвал и приобрел гигантскую популярность Потом появились видео-дневники Marble Hornets Именно оттуда пришел знаменитый символ оператора, круг перечеркнутый крестом Такое понятие как прокси, марионетка Слендермена Слендерсикнес, Slender то есть симптомы, которые говорят о том, что он обратил на тебя внимание Тебе становится нехорошо Сегодня Слендер имеет огромную фанатскую базу Включающую истории, видео, фильмы И даже созданных по его образу персонажей Например, «О Фендермен, Сплендермен Даже появилась игра Слендерина, которая типа стала его женой Это не единственная аллея из деревьев В которой мог бы прятаться Слендермен и сегодня вы увидели уже как минимум три таких места И это стоило мне больших стараний Уже закат и возможно скоро случится туман. Уникальная эта легенда тем что несмотря на то что автор говорит всем я это все придумал это фотошоп все это вымышленная история нигде это не скрывается везде это подтверждается что это фейк что все это просто образ и персонаж люди настолько хотят бояться и верить что некоторые занимаются изучением слендермена а некоторые реально говорят что они видели его своими глазами в своей жизни и сталкивались с ним вот настолько люди хотят верить в это и чего-нибудь бояться Видимо, это у нас в крови заложено И если нам в жизни вообще бояться нечего Мы будем бояться чего-нибудь выдуманного Даже если нам говорят, что это выдумано И бояться нечего. Вот такой парадокс Если обычно, ребят, я предлагаю вам Выбрать лживая эта история или все-таки Живая, то тут, мне кажется, и выбирать просто Уже нечего. А разбираться Сегодня нам в этом помогала Opera Touch Новый крутой браузер для смартфонов Скачивайте. Ссылочку оставлю внизу в описании И там же ссылочки на новые ролики На других моих каналах. И увидимся Увидимся скоро в новых видео. Ставьте лайк, если хотите еще с живых историй.